Ежедневно в мире совершаются миллионы онлайн-платежей. И, конечно же, такие финансовые потоки не могут не привлекать внимание виртуальных воров. Злоумышленники раскидывают сети с помощью фишинга. и Этот вид интернет-мошенничества собирает улов в виде личных данных и денег. Как не попасться на крючок и не стать золотой рыбкой для аферистов, сегодня расскажем. Существует несколько видов фишинга. Самое популярное — выуживание информации с помощью спама. На почту вам приходит сообщение о блокировании сайта вашего банка, о лишении лицензии и других кошмарных новостях. Чтобы решить проблему, пользователи просят ввести данные карты и отправить их ответным письмом. Также мошенники ловят доверчивых граждан и на, так сказать, блесну. При том, чем ярче она, тем лучше улов. Например, вы можете наткнуться на вот такой яркий, заманчивый сайт — как же здесь все сладко выглядит. Мгновенная социальная викторина. Батюшки, призовой фонд, почти 2 миллиона рублей. Ну что ж, пробуем. Итак, вопрос. У радуги 7 цветов? Нет или да? Даже не знаю. Ну, да, наверное. Я выиграл 3000 рублей. Ну, чтобы получить приз, нужно зарегистрироваться. Пожалуйста, очень внимательно заполните поля. Ага. Еще бы не внимательно. На таких сайтах просят ввести данные о вас, вашей платежной системе и, конечно же, номер счета. А чтобы получить приз, еще и заплатить небольшой налог от 300 рублей. Притом, даже отвечая неправильно на вопросы, выигрыш вам все равно обеспечен. Если же вы все-таки горите испытать судьбу и уверены, что не все викторины могут быть подставными, не ленитесь и проверьте сказочный сайт, например, с помощью ресурса довериявсети.рф. Итак, домен создан 17 дней назад. Уровень траста, то бишь доверия, минус 10, минимальный, помечен красным. Ну что сказать, друзья, бесплатный сыр, к сожалению, бывает только мышеловки. Но такими привлекательными интернет-разводами рыбаки виртуальные не ограничиваются. Самый коварный фишинг – это мошенничество с помощью сайтов-дубликатов. По сути, мошенники создают сайт-ловушку, который очень похож на сайт банка, на интернет-магазин, который вы пользуетесь, или же на сайт о продаже авиа -ЖД билетов То есть такие сайты, где вы будете вводить данные своей банковской карты. Вы начинаете совершать покупку и зачастую отправляете все данные мошенникам добровольно. Банки, скорее всего, вам вернут деньги в случае такого воровства, но для этого вам нужно будет написать заявление в банк, рассказать, какой это был сайт и рассказать всю подробную операцию, а также заявление в правоохранительные органы. Чтобы не попасться в ловушку мошенников, во-первых, не переходите по ссылкам даже на знакомые вам сайты. Во-вторых, если же все-таки перешли, проверьте правильность написания адреса странички. Фейковая будет отличаться от оригинальной на одну-две буквы. В-третьих, на поддельных сайтах цены, акции предложения выглядят сказочно привлекательно. Четвертое. Если хоть что-то вызывает сомнения, не поленитесь, скопируйте адрес страницы и проверьте его на доверие с помощью специальных интернет-ресурсов.